Друзья, на Биткоине у нас возникла крайне интересная ситуация И сегодня будет очень много информации в плане анализа Давайте мы все это разберем Перед началом видео хочу продавать свой обучающий канал по трейдингу Здесь будет все, что нужно для начинающего трейдера Просто переходите, подписывайтесь и обучайтесь Все абсолютно бесплатно Плюс ко всему, друзья, я подумал, что мой YouTube канал направлен на технический анализ Поэтому мой основной телеграм-канал также должен быть направлен на технический анализ И здесь я планирую выпускать анализ разных активов, в том числе криптовалют, металлов, валютных пар, акций и так далее. И здесь он будет своевременный, и анализа будет очень много. Поэтому подписывайтесь. Скоро мы здесь начнем делать анализ. То есть тематика канала немножко переделается. Итак, друзья, давайте начнем. Что у нас здесь произошло? Мы с вами словили пробитие уровня сопротивления, пробитие уровня 35 тысяч. Цена дошла до уровня, давайте посмотрим, 36 650 что является практически нашей целью уровень 37 тысяч, который мы с вами и предполагали. То есть, поздравляю, наша вторая цель полностью реализовалась, и теперь мы ждем закрытия еще трех целей. Теперь происходит предсказуемая коррекция. Здесь, смотрите, был прекрасный диапазон, чтобы зафиксировать прибыль. Просто шикарный диапазон, здесь можно было фиксировать нашу прибыль. И давайте я покажу логику, по которой я фиксировал здесь прибыль. Смотрите, переходим на H4, здесь мы находим формацию. Импульс, скопления, импульс Второй импульс, конечно же, не очень идеальный Но тем не менее Ранная информация указывает на коррекцию до середины скопления Теперь, друзья, переходим на H1 Смотрите, находим уровень сопротивления в данном скоплении В данном скоплении находим локальный уровень сопротивления И чертим здесь линию Далее, находим начало импульсного движения Перед скоплением Начало импульсного движения было у нас вот здесь, вот, в данном месте. И теперь мы проводим через это дело уровень Fibonacci. Вот таким вот образом. И находим примерную точку выхода или же точку входа на шорт. А цена дошла ровно до этой линии Fibonacci 1.618. И здесь я решил зафиксировать свою прибыль. Также здесь можно было открыть позиции на шорт, если кто-то это сделал. Но шорт я опять же не рассматриваю, поскольку у нас здесь присутствует глобальный сигнал на повышение на недельном тайфрейме. Опять же, напоминаю: для тех, кто не смотрел, очень-очень быстро. То есть вот у нас одноточной паттерн, который образовался при ложном пробитии. Это крайне сильный титал на повышение. Плюс ко всему здесь присутствуют другие факторы, указывающие на повышение в виде данного сигнала, в виде уровня поддержки и так далее. Цели. Это уровень 35 тысяч, который был достигнут от 37 тысяч. Также мы ее реализовали. 39 тысяч, 42 тысяча и 45 тысяч. Осталось еще закрытые цели до вот этого вот места. Пока что мы с вами ждем, и давайте разбираться в локальной картине биткоина. Итак, друзья, смотрите, э, потенциал, да, данные информации, импульс скопления, импульс, до середины скопления, цена дошла до середины скопления, и здесь, возможно, уже реакция на повышение. Но, опять же, не факт, нам нужно дождаться подтверждения. То есть вот у нас скопление, цена дошла до середины скопления, и здесь мы ожидаем какую-либо реакцию. Либо цена сейчас резко отскочит на повышение, либо цена продавит уровень и пойдет к трендовой линии поддержки. Итак, давайте с вами разбираться. Давайте перейдем на 4-часовой таймфрейм. Смотрите, друзья, здесь можно также начертить трендовую линию сопротивления вот по этим максимумам, вот по этим вот. Это у нас, смотрите, давайте я выделю, нисходящий треугольник, вот он. Уже было один раз сложное пробитие, вернулась диапазон, теперь происходит второе пробитие и цена подошла к трендовой линии поддержки теперь уже и здесь может сжать реакцию на повышение в случае сигналов на повышение на данной трендовой линии. То есть два ложных пробития подряд это на самом деле редкое явление и возможно цена вот от данной трендовой линии пойдет на повышение. Но нам нужно дождаться подтверждений И к удивлению, наш потенциал треугольника сходится с нашим потенциалом по всем параметрам То есть это уровень 45 тысяч Обратите внимание, как все идеально То есть множество факторов, указывающих на одну и ту же цель И на один и тот же, по сути, сигнал И это очень клево Так что, друзья, я пока что прогнозирую повышение А в глобальной картине, в локальной картине мы пока что ждем сигнала Также, друзья, смотрите Здесь можно провести трендовую линию поддержки локальную Вот она Трендовая линия поддержки была у нас пробита импульсным движением. Но есть намеки на смену тренда краткосрочного. Цена может пойти здесь на повышение, опять же, по этим факторам. И что я предполагаю, друзья. Несколько вариантов развития событий. Я рекомендую пока что вообще ничего не делать, не открывать ни шарты, ни лонги. То есть здесь может произойти реакция на повышение, но потом цена может уйти вниз. То есть обратите внимание, что здесь находится у нас импульсное движение, коррекция, потом движение вверх, коррекция. Может образоваться фигура голова и плеч, и потенциал головы и плеч будет равен ее голове. То есть движению трендовой линии поддержки, которая находится у нас в данном месте. Но опять же, нам нужно посмотреть, что будет происходить по факту. То есть сейчас нет каких-либо факторов и сигналов, указывающих на повышение в локальной картине. Есть только глобальная картина, которая указывает нам на повышение. Нам нужно дождаться ретеста пробитого уровня. И желательно, чтобы цена а, превысила данный максимум. То есть, когда цена превысит данный максимум, уровень 37 тысяч, то тогда уже можно открывать дальнейшие позиции на повышение на лонг, до наших целей. Пока что локальная картина крайне неопределенная, и здесь что-либо крайне сложно сказать. И вот я даю вам несколько сценариев, чтобы вы сами подумали, и потом посмотрели, что произошло по факту, и приняли свои решения. Еще раз план действий, рекомендуемый, что вам нужно сделать. Подождать ретеста пробитого уровня или же возврата цены в диапазон. Посмотреть, что здесь у нас будет. Это раз. Если цена у нас отскочит и пойдет на повышение, превысить данный максимум, то можно открывать позиции на лонг. Шорт я опять же не рекомендую рассматривать, но если у нас цена пойдет ниже данного минимума, то цена пойдет к уровню Поддержки, в линии поддержки. И здесь уже можно рассматривать реакцию на повышение. То есть дождаться движения цены тренда трендовой линии поддержки. И здесь уже рассматривать какие-либо сигналы. Но опять же, думаю, что я вас в этом предупрежду, и мы с вами вместе здесь что-либо найдем к тому времени. То есть сейчас с вами просто ждем. Наши две цели уже реализовались на лонг. Осталось три цели. Будем с вами наблюдать, будем с вами ждать новых сигналов в локальной картине. Я опять же, выражая свое мнение в свое видение счет данной картины. Я склоняюсь к тому, что цена у нас здесь отскочит. Возможно, пойдет немножко пониже, но в конечном счете, отскочит. Отсюда и пойдет дальше на повышение, превышать данный максимум. То есть, навряд ли он пойдет трендовой линии поддержки. Это мое мнение, друзья. Опять же, каких-то сигналов на это нет. Это просто мое мнение и мое видение на основе моего опыта. Вот такая ситуация, друзья, на биткоине. Крайне запутанная, крайне неопределенная, но это именно то, что рисует нам график. Друзья, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о биткоине. Пишите свою обратную связь. Ставьте это видео палец вверх, если видео было полезным и информативным. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побежать! ждать, друзья, и всем пока.